Пуская подробности, скажу, что ничего подобного я ранее не видел. Энцефалограмма свидетельствует о серьезном повреждении нервной системы. Однако показатели остальных функций организма просто отличные. Парадокс. Считаете, это связано с выбросом? Вне всякого сомнения. Впрочем, я пока не могу найти этому рационального объяснения. Кажется, он начинает приходить в себя. Начнулся. Это хорошо. Ну что же, с возвращением на этот свет, сталкер. Как самочувствие? Помнишь, что с тобой произошло? Шутишь.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 Стало быть, какой. Ты пока в отключке лежал, легендой стал на базе. Уж и напридумывали тебе всякого молодых. Помощи счастливцу стаканчик за счет ведения. Так что давай, излагай, а то я уж извелся весь от любопытства. Так, ты пей и слушай. Раньше тут куда спокойнее. и исхожены, места нужные разведаны. Подходы здесь стреляны. Конечно, болото это тебе и не курорт со смазливыми побенками, но жизнь была ничего. А как шандарахнул выброс тот последний, самый серьезный. Хотя спокойная жизнь не кончилась. Ребята на каждый выход идут богу и черту молятся, чтобы вернуться. Но народ у нас скремит. Не за хабар голову подставляют, а за дело свое. Так что, держимся пока. Бутылки как-то собирал. Одна за одной, одна за одной, так и дошел до этого места. Шучу я, старик. Понимаешь, не нашлось мне места в том мире. Давила меня жизнь, давила, сюда и выдавила. Сперва в зону, а потом я к чистому небу прибился. Тут люди нормальные, тут я нужен. Ребята вон после выхода очередного придут, я им накапаю баллы. Пошучу с ними, когда прилично, когда не очень, их я впустил. Видишь, как просто все. Кстати, кличут меня холод. Если приблизительно, то на нашей базе. Как видишь, скромный, потому как наблюдано уже утопщий хуже, посреди романтических, бескрайних болот. А какое именно их счастье, я уж и сам не скажу. Но это последнее. Слушайте, последнее место в зоне, где можно встретить настоящих людей. Не продажных, понимаешь? Таких, которые в спину не выстреливают. И аптечкой последней поделятся. О как. Знаешь, почему не слышно? Потому что слишком многие хотели бы слышать и знать. А чем меньше народу она знает, тем нам спокойнее. Главное у нас лебедяка, они. На нем, считай, все и держится. Потом Каланча наш, профессор Каланча. Головастый мужик, знает о зоне столько. Ну, знает, в общем. -то. Еще есть Новиков где Это из консервной банки пулемет сделать может. И патронов сниму два цинка. Эх, запчастей бы ему только побольше. Ну, Иисус Он хоть и торговец, но не торгаш, не жлоб. Он знает, как Сталкер свою копейку добывать, и стал героем. Закругляйтесь с разговорами. Наемник пусть зайдет ко мне. Ну вот, Лебедев сказал надо, боец ответил есть. Так что давай, брат, раз уж Лебедев тебя ждет.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 Все складывалось в понятную картину до тех пор, пока несколько дней назад не грянул большой выброс. Нет, этот выброс был феноменальной силы, Так сказать, вне категории. Настоящий ураган, который проутюжил всю зону и перекроил ее. Изменилось все. Разведанные и относительно безопасные территории накрыла сильнейшими радиационными полями и аномалиями.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 Выдай ему все необходимое для задания. Принято. наконец Вот, держи. Это базовый набор снаряжения, специально для патрульных заданий. Дружище, у меня приказ выдать тебе снаряжение. А все расспросы потом. Дуй к ребятам. Встретишь? Передай. Такая помада уже не в моде. Блин, так не смешно же. Тебе нужно что, сталкер?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 которая других буквально расщепляет на атомы. К тому же некоторые функции твоего организма словно что-то подстегивают, Показатели приборов зашкаливают. Впрочем, не обольщайся, вот тебе ложка дегтя. С каждым выбросом твоя нервная система постепенно выгорает. Если это разрушение не остановить, ты попросту погибнешь. Обычный выброс представляет собой выход накопившейся энергии зоны, разрядку. Но то, что происходит сейчас, простой разрядкой не объяснишь. Мое мнение таково. Частые выбросы – ничто иное, как рефлекс зоны на какую-то серьезную угрозу. Своего рода реакция иммунной системы. Сосуществование зоны и человека тяжело объяснить рационально.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 И найти способ пробраться за выжигатель. Известное дело. Ладно, слушай. Я тут тебе уже лишнего наговариваю. Все, время, деньги. Если хочешь торговать, давай. А нет, как-нибудь в другой раз заглядь. Будешь неподалеку, заглядывай. И Чего тебе, сталкер? Баллона. Будь предельно осторожен и не пытайся строить из себя героя. Тюнки, мартанцы, я где я тебя Там должны быть наши отряды. Советую тебе двигать к ним на рыбацкий хутор. Быстрее, иначе раз тут порешат. Маталки, где тебя носит? Скопытил одного! Пойду на счет кроватый! Хорошо, что пришел! Сейчас мы им! Мужики, у нас убитый! Ну все, теперь мы им вломим! Пока остаемся на месте, не торопимся! не выдержать. Скорее! Ёлки-маталки, где тебя носит? Сейчас. Ну все, теперь... Ура! 雨儿